Всем привет, мои дорогие друзья, мы снова с вами рисуем, так как у нас осень выбрала я вот такой осенний сюжет по мотивам тумана Джимабаева. Осень, ну я думаю, она так называется. Название так как я не нашла холстик, у меня небольшой, 18 на 24. Ну, можно брать и при желании побольше. То есть я немного переделала, если можете найти такую картину, да, кто, к примеру, скажут, что цвета не такие. Там более такие вот желто-оранжевые я чуть-чуть поярче, посочнее сделала. Ну, то есть, у нас и не стоит задача да, сделать конкретную копию. Разбавитель White Spirit без запаха, текуриловский. кисточка щетинка вот такая вот уже краешек у нее потертый и на разбавитель вот приблизительно пополам размечаю и где-то вот в нижней части вот здесь вот будет линия горизонта туда куда у нас тропинка дорожка будет уходить вот я ее намечаю то есть Сужаться она, да, как видите, будет не в середину уходить, а чуть правее. И контуры деревьев я наметила. Также показала линию там, где у меня будет заканчиваться дальний лесок. И как бы деревья и трава, да, вот разделение вот это. Охра с желтеньким вертикальными мазочками, щетинкой, вот так вот против шерсти. Только втираем тоненьким-тоненьким слоем. Сильно краску не вымешиваю до да, однородного тона. Ну вы, в принципе, кто долго меня смотрит, знаете, что да, я вот не добиваюсь идеального вымешивания всегда. То есть, нам нужно, чтобы у нас ребило там и темные оттенки, и светлые. Вот уже когда я втерла до да, такой вот оттеночек, я добавляю красненьких, красно-коричневых, где-то больше коричневого, где-то больше красного тоже вертикальными мазочками нам нужно нанести вот эту вот темноту <coughs> пятна эти а, вдалеке у нас деревья да там их масса их очень много а, то есть они а, конкретно неразличимы но темнота там присутствует плюс нам нужно это для того чтобы наша вот эта желтая яркая пастозная листва в дальнейшем была а, ярко видна вот голубая ФЦ, да, пошла с желтеньким. Если сильно яркая, добавьте коричневого, если уж такая прям ядреная зелень получается. И вот пятнами-пятнами я втираю. Где-то красноватых, где-то зеленоватых. Вот охра с желтым, с голубой фЦ. Кстати, голубая ФЦ с охрой и желтой будет зеленый поспокойнее, чем с кадмием. Сухой кисточкой вот протерла, слегка смягчаю края. Тряпочкой протираю вертикально эти мазочки. Сильно не трите, без фанатизма. То есть так вот аккуратно. Такую расплывчатость сделали. Голубая ФЦ с красным. Такой получается грязно-фиолетовый. Горизонтально заполняем тропинку. И также ее тряпочкой вот кое-где подрастираю, чтобы был тонкий слой. Белый чуть подпачкала голубым, голубовато-зеленым таким вот. Ну, в основном он белый. То есть просвет неба делаю. Посередине, да, вот по бокам, еще добавляю темности. То есть, смотрите, если мне надо кверху более тонкие, да, повыводить вот здесь вот я резкими движениями, уже как бы выбрасываю вот эти стволики, намеки. А внизу я уже плоско кисточку ложу <coughs> и более плотные темные мазочки. И кисть вот такая вот щетинка. К линии горизонта, там, где у нас еще вот, что хотелось бы сказать, там, если будут стволики, там их сильно черные не выписывайтесь. То есть он пускай там с белым подмешится, такой вот, видите, он еле заметный со светлыми оттенками, а сюда ближе уже более темный. Вот набираю краску, да, индиго, и наношу какую-то.. Имитацию стволиков. То есть, смотрите, если я хочу этой кисточкой... Кисточка просто плоская, не закругленная. Тоненький сделать я прям вот уголочком рисую. Если мне надо... Пот... И давлю поменьше. А если вот книзу, да, ствол расширяется, там уже можно кисточку плоско держать и придавить прям. Намечаю пятнышками, где у меня будут стволы вот здесь на переднем плане. И вот здесь с левого края такое Кривоватое деревце. То есть тоже все идеально ровные, их не рисуйте. То есть, как бы Не будет вот этого движения, интересности, да, когда они все как забор ровно стоят. <coughs> На заднем плане пускай они ровные, да, а здесь впереди поискривляйте их чуть-чуть. Также вот какие-то в вбок отходящие веточки. Какие-то у нас закроются, перекроются, но мы пока не знаем, да, как пойдет у нас, где у нас как ляжет красочка, да. Поэтому мы заполняем, наносим какие-то веточки. Вот здесь еще деревце. То есть создаем такую массу стволиков. Индиго, индиго с коричневым чередую, так вот, Но ну, в основном преобладает индиго, то есть очень-очень такие темные стволики. Кисть лайнер с разбавителем, индиго, коричневый. Даже можно туда красненького добавить. Вот каких-то тоненьких веточек добавлю, потому что такой кисточкой щетинкой на дальнем плане эти деревья, да, уходящие туда вот, <coughs> по тропинке кисточкой неудобно рисовать и вот поэтому беру маленькую и вот так вот мазочки разнообразные там даже особо не задумываясь так вот вожу кисточки чтобы показать какую-то массу также можно вертикально где-то где остались такие места полосатости задать до да, каких-то еще намеков на более тоненькие веточки, и то, вернее, деревца, и сильно их не старайтесь, чтобы вот они, знаете, как прям вот линия идеально легла, да, вот прерывается, если она где-то пускай прерывается, то есть неоднородно, это будет тоже хорошо, вот вертикальных мазочков добавляю, теперь беру желтый, охра, вот там голубой чуть подмешанный, такой вот зеленоватый оттенок. Здесь на дальнем плане выкладываю красочки набираем побольше, то есть работаем, начинаем уже более постовно. Вот успокаиваю коричневым, даже желто-зеленый жёл, этот замес. И легенькими, легенькими, вот буквально двумя пальчиками не давлю, аккуратненько, аккуратненько создаю мазочки листвы. И не просто их нашлепываю, а как бы знаете вот. Слегка с протяжкой, вот, э, дотронулась да, э, красочкой до холста и слегка вот как лодочки. Вот таким вот направлением можно задавать, э, таким движением задавать направление листочкам охра желтый красненького туда то есть чередуем чтобы не все у нас было идеально там вот, желтая да? чередуем оттенки там где у нас потемнее то есть соответственно около, там где ближе к небу там будут посветлее до да, мазочки где-то а, в глубине деревьев там а, уже такие охристо красные вот по зеленым сверху добавляю еще разбеленных желтоватых чтобы не просто зеленые были да как бы несколько оттенков интересных были вот более охристые с вот этого края на макушечках охрас красным более темным вот здесь то есть там как бы света меньше да подразумевается и поэтому вот желтенький с красным, оранжеватый оттенок. Тоже оранжевый может быть разный, да, больше красного добавили, более такой оранжевый будет. Можно немножко белилок добавить, он слегка разбеленный будет, то есть не, не такой яркий, уже более приглушенный. Белилки с желтой вот сюда тоже добавляю. И прям вот пастозно-пастозно выкладываю. Вот сейчас видите по диагоналечке мазочки. То есть я задаю направление уже другое листочком. Здесь постоянно, постоянно протираем, потому что стволы наши подмешиваются. То есть постоянно протираем. Ох, разбелилками чуть-чуть красного добавила. Вот таких немножко оттенков. Но вот таких разбеленных прям сильно оттенков не переборщите. Их много не надо. Они, конечно, должны быть такие прям совсем осветленные, Но немного, потому что белила они убивают цвет. И картина не будет такая вот осенняя, яркая. Да, осенью у нас листва вся она яркая, оранжевая, желтая, красная. И белила они просто убьют вот эту яркость. <coughs> Голубая фс с желтеньким, чуть-чуть белила коричневого. Вот такой видите уже спокойный зелененький получается. Горизонтальными мазочками тоже так вот пастозненько сильно не давлю, выкладываю прям красочку. Намечаем вот здесь, которая Трава у нас где-то добавляю больше голубой фиксы темные пятна опять-таки для того чтобы было интересно да не то что у нас какое-то однородное состояние травы то есть одноцветная на какая-то а чтобы было интересно и по-разному желтый красный коротенькими еле касаюсь уже мазочками так как там уже фактура краски приличная да прям вот аккуратненько аккуратненько представьте что боитесь вы дотронуться и вот еле-еле касаясь желтоватых оттенков охрас красный тоже листочки же разные да могут быть у нас там лежать то есть и поэтому их тоже разнообразно разными оттеночками наносим полностью не перекрываем соответственно зеленое это все да и вот перебить их можно кое-где. Там, где они смыкаются с дальним планом деревьев, можно вертикальные мазочки уже показать. Чтобы не было такой, знаете, когда мы просто горизонтально делаем, получается такая резкая граница. А когда мы кое-где перебиваем вертикальными мазочками, уже более естественно, красивее. Как-то так в глаза не бросается вот эта резкая граница. Вот где-то добавила, да, видите, дерево слева я белила желтыми, желтым очертила более рядом проложила светлый оттенок, чтобы дерево наше было почетче видно, да, вот такое стало. На травинке еще более таких вот желтеньких, прям вот еле-еле касаюсь аккуратненько. Где-то, прям даже краешком кисточки, уголочком. Вот делаю больше такой разбеленный, оранжевый, немножко белилок добавила. Здесь, вот такая веточка, знаете, она. Как бы самого ствола дерева не видно, но подразумевается, что оно где-то там, вот за пределами картины, и вот веточка его сюда выходит. Таких вот разбеленных оранжеватых, а потом сюда же разбеленных желтеньких можно. Маленькие листочки на краешках, видите, еле касаюсь, и получаются такие маленькие пятнышки, напоминающие малюсенькие листочки. Вот. И видите, я чередую желтоватых, зеленоватых, где-то потемнее. Вот на дальнем плане, где мы зелень прокладывали, там вот тоже покажу такую вот темную зеленую. Тоже такими прикладываниями, мазочками. Не сильно пастозно теневые прокладываем. Помним, да, что у нас теневая пастозную красочку не любит. Вот опять оранжеватых, желтоватых добавляю. Вот Ох, раскрасный вот сюда. Сильно тот просвет, который небо немножко видно, не закрываю. Остатками краски можно уже подпачканной кисточкой, где-то там в теневой, такими оранжеватыми показать. Но уже менее пастозно, потому что это далеко и это в тени. Голубая ФЦ с красным, ну, тот же фиолетовый, да, делаем. И немножко разбеливаем его горизонтальными мазочками, не сплошным, прерывисто, да. Нанесли светлые участки на нашей тропинке этой. И более темным между ними где-то, да. То есть показали какие-то просветы. Вот еще больше добавляю светлых участков. Дорожка у нас, вот это вот, вот добавляю, видите, фиолетовый, она должна плавно, то есть она более контрастная будет, такая темная на переднем плане, и туда ближе к свету она должна постепенно таять, то есть не должно быть резкой границы, что вот она все, здесь заканчивается, там начинается небо. То есть вот вы видите, да, что она где-то там заканчивается, но нет вот этой прям конкретно резкой границы, вот такой вот плавненький переход должен от темного к светлому получиться в итоге. По бокам вот добавляю коричневого, впереди добавила а также опавших осенних листьев. Помните, да, что я говорила уже, мы картину не начинаем прям с самого низа холста. То есть мы набросали сюда листвы и дальше продолжили уже тропинка наша. Вот, добавляю листочков, где-то на стволики набрасываю осенних листочков, чтобы они как бы намело да, листьев. Под деревья, чтобы не было так, у нас деревья стоят, и под ними нет листьев то есть, так тоже не может быть. Где-то поправляю стволики, беру индиго. И где я листочками очень сильно запачкала, к примеру, можно подправить. Разбеленный желтый. Вот здесь, вот ветка уходит на небо, добавляю мазочков. Где-то яркости добавляю, если не хватает. То есть такая работа несложная, абсолютно несложная. Приятно писать. Разнообразие, когда вот э, работаете гладко, допустим, да, и такой пастозной фактурой пописать, прям иногда вот аж классно. Разбеленной охрой поставила света немножко, и вот кое-где хочется мне я перебиваю листву эту, чтобы она каким-то конкретной такой полосой тоже не лежала, а кое-где подразобью коричневый, желтый вот кое-где в светлых участках добавляю мазучков. И кисть хорошенько протерла, Я добавляю просветы неба, уже более так вот пастозно-пастозно выкладываю. Кисть постоянно протираю, потому что желтый подмешивается. Буквально там два мазочка кисть протерла, два мазочка кисть протерла. Вот таких окошек между деревьев, где-то там вверху может быть. И вот в принципе и все такая работа получилась посмотрите какие пастозные мазочки насколько фактурно все даже вот кое-где видны просветы подмалевка где когда мы первый слой самый наносили видите и оттенки разные и разбеленный желтый и, и охристые и то есть вообще всякие всякие разные Не будете смешивать смело пишите эту работу должно у всех получиться потому что она действительно очень легкая. вот посмотрите тропинка видите она плавно плавно туда даль уходит вот такой несложный сюжетик у нас получился спасибо друзья за просмотр поставьте лайк этому видео поддержите канал я вам всем желаю творческого настроения. Рисуйте, творите, вдохновляйтесь. Я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока!